и да допоб... как обычно надо потроить немножко и до победит сильнейший дорогие мои друзья команда агрессив victims против хоп хей и в данный момент, кстати, Хопхэй находится у нас в атаке, поэтому уместненько поменять немножко. Но ну, начинается по ножовщина. По ножовщина, как вы понимаете, в данный момент идет за выбор стороны. И команда Хопхэй героически эту по ножовщину выигрывает. Такие дела. Право выбора стороны. За Хоп Хей Логичнее всего увидеть смену сторон И именно это мы с вами и видим Дорогие зрители а, Всем, кто сейчас находится на прямой трансляции Большой-большой привет Командам Удачи Напоминаю с вами Александр Найф А на сервере Команда Хоп Хей hey. Это Ева, Хола, Эмрис, Шоколадненький и Профетик Также команда Агрессив Виктимс Гейм Овер, Эйфори 1337 Шара и Чокнутый Бродяга Вот такие... Сегодня у нас воины будут играть. И первые минусы уже пошли на точке А. Неспокойно. Сегодня 1-3-3-7. Сделав минус, а, по-прежнему еще, кстати, живет четверть Бара. Ну вот шоколадники находит его. 1-3-3-7 погибает. Эйфория остается в соло. Эйфория у нас, кстати, если не ошибаюсь, является капитаном состава команды Aggressive Victims. Но вот не удается закапитанить кому-нибудь а в жбан. Удается лишь только... Достичь разменной ситуации, которая неминуемо приводит команду Aggressive Victims к поражению в пистолетном раунде. Пистолетка остается за Хопхей. И как следствие, сами Хопхей теперь и при деньгах, и при всем, э, что только для них нужно, дорогие друзья. Также напоминаю, вы можете в чатике на ютубе проголосовать за команду, которая, по вашему мнению, станет победителем э, в этом матче. Это, в общем-то, ни на что не повлияет. Это просто так. Статистику собираем, так сказать В данный момент, кстати, голоса распределились 50 на 50 Профетик из коннектора прожимает Чокнутого брадья Далее попытка переспрейить соперника Но соперник убивай, убегает Простите меня В а, В апдаун Сложно, <с plugged cocked out> сложно Хотел сказать вверх-вниз, но решил все-таки сказать в апдаун ну, так или иначе, это диглы. И с диглами, естественно, выконючивать здесь хоть какой-то минус будет всегда проблемой. Но у нас неожиданно устанавливается бомба на точке Б. Да-да-да, дорогие мои друзья, Ева прошляпил или прошляпила момент с поставленной бомбой. Ну, в результате запустили игроков атаки на точку Б. Один, три, три, семь, минус один, минус два... Ну, естественно, здесь, конечно, третьего добрать уже не удается, но с наличием дефьюз китов, да и даже без наличия дефьюз китов, так или иначе, раунд оставался бы за командой хоп. Хэй, однако, потеряно два девайса, хотя Ева, по-моему, если не ошибаюсь. Э... Давайте я буду обращаться как к девушке, потому что все-таки Ева... Странно, когда парень называет себя Евой, поэтому логичнее представить, что это девушка. Эм, таким образом, в общем-то, играла она с Диглом. Такие делишечки у нас, дамы и господа Ну, теперь, в общем-то, была поставлена бомба и это полностью позволяет Агрессив Виктимс сделать раунд ранний В третьем раунде э, противостояния И, естественно, попробовать как-то э, сравнять все проблемки Которые могут сейчас нарисоваться у коллектива <coughs> Простите, Агрессив Виктимс Ева, конечно же, девушка Да, спасибо большое, чатик Спасибо, что а, подтвердили мои догадки. Ну, просто, знаете, как-то раз я комментировал матч, где играл человек с никнеймом Анастасия, а как выяснилось, это был молодой человек, и это была совсем не Анастасия, как бы. Это, знаете, Анастасия а, с причиндальчиком, да, то есть ловушку, так сказать. А вот, поэтому иногда... Все на не настолько очевидно, как хочется. Но Ева, тем не менее, забирает чокнутого бродягу. Профетик с Хаешки сносит 1-3-3-7. И Эйфория вместе с Шарой, ну, вроде бы заходит на точку Б. Но много ли профита это принесет? Вот мне кажется, на самом деле не так уж и много. Здесь на поисках игрока атаки практически все хопхейвцы сбегаются. Ну и, запинав его за ящиком, забирают третий раунд. И счет становится 3-0. Радо, приветствую вас. Всем чудесной субботы отличного Counter-Strike. А. И вам тоже, Радо. Сомчик, обнимаю вас горячо и тепло подружески. Приветствую вас. Приятного вам просмотра. Ну и с победкой. И с победкой. Черт возьми. Самое главное это да. Что дальше? Что дальше? 1-3-3-7 уже половину лайфбара где-то потерял, но точку Б все-таки удается пропушить, потому что там почему-то была одна евочка. Не захотели помогать э, Евкины, э, тиммейты. Э, Ой-ой-ой, проблемы появляются у команды Хоп-Хей. А вышненькие-то у нас достаточно неплохо сейчас подошли к занятию позиции на споте Б. Теперь Холла и Эмрис должны выбивать в паре, а тут в спине эйфория. Ой-ой-ой, ошибка от эйфории. Ну, по лайфбарам, кстати, все было не настолько уж и однозначно. Можно было в теории выиграть перестрелки, но что-то не срослось, и команда Хопхей проигрывает раунд. Счет 3-1. YouTube не оповестила в начале трансляции. Раду, а Ютуб, он зараза вообще. Зараза на самом деле. Постоянно не оповещает. То есть, мы подписали для отслеживания, так сказать, статистики аккаунт моей супруги, разумеется, на мой канал. И ей вообще. Практически никогда не приходит уведомление о том, что начинается трансляция. Дай бог, хорошо, если за месяц хотя бы раза два придет. Это вот прям все. Вот прям. Я не знаю, зачем уведомления на YouTube, если они никогда не работают. Холла забирает гейм-овера. 20 хп остается у игрока обороны, тем не менее удается отойти. Что это за карта Инферно In 2? Что... Ой, впервые слышу, чтобы карту Мираш Инферно 2 назвали. Но это, опять-таки, ранее уже сказал. Да. Это... Мираж Никакой не Инферно 2 Шоколадный и Ева По минусу чокнутый Ответочка по Еве Но 4 в 2 ай яй, -яй Эмрис Куда ж ты смотрел-то, Эмрис, дружище Шоколадненький Разменивает погибшего Залипающего тиммейта а именно залипанием, наверное, можно сказать тупничок который сейчас случился с Эмрисом Ну и с 91 холспоинтом Остается в живых игрок команды Агрессив В Тимс Привет, белоснежки от Гномов Два евро от Сомчика. Сомчик, спасибо вам большое. Еще раз повторюсь, обнял вас крепко, по-дружески. Уведомление было за полчаса, но что начался эфир? Нет, нормально, нормально. А, было типа, скоро начнется трансляция, да? Эйфория, получив по голове, все-таки забирает Шоколадникова, ну и в теории, в общем, попадает в достаточно приятную ситуацию. Один против двоих. Ой-ой-ой, не ожидал. Не ожидал, видимо, эйфория того, что в окне будет сразу второй соперник, поэтому слишком широко открылся. Но 4-1, вполне себе заслуженный четвертый раунд. Были, конечно, проблемки небольшие у агрессив-виктим с расстановкой игроков по карте. В целом, задача эйфории определенно заключалась в том, чтобы он зашел в тыл врага и успел поставить бомбу. Плюс при этом еще и накосил, возможно, парочку человек. Он по большей степени со своей задачей справился, но... Как вы могли заметить, справился весьма и весьма посредственно, потому что да и тиммейты, в общем-то, при выходе не сильно помогли на самом деле То есть они должны были расчистить, так сказать, плацдарм под выход, но расчистки никакой не было, разве что ребята вышли и расчистили сами себя Гейм овер! Ну, подбирает Холлу, я не знаю вообще Холла зачем занимала эту позицию при учете того, что не смотрел ковры все-таки эту позицию занимает исключительно для Чека Ковров по яму. Кто-то должен смотреть другой из другой позиции. Ну, ладно, что есть, то есть. Размениваются гранатами ребята. И шоколадненький также забирает игрока с никнеймом 1-337. Хорошая хаешка в сайт. Залетает, минус чокнутый бродяга. Эйфория. Эйфория. Прожимает двух соперников. Последний это шоколадненький. 22 хп в его распоряжении. Не так уж и много. О, бог ты мой! Вот это шара, но в плане не выстрел, а в плане никнейм игрока. Замечательный выстрел замечательное попадание. Круто. 4-2, дамы и господа. Агрессив Виктимс с трудом, но все-таки какие-то раунды выковыривают. И это может, в общем-то, служить вполне себе э, четким утверждением о том, что во второй половине Хоп хей э, могут сыграть ну, давайте так скажем, не на пике своих возможностей, да, потому что сейчас в сильной стороне нужно забрать все-таки раунды по максимуму, эти раунды забираются, но пока что, вот как вы видите, навязывают сложности и трудности агрессив виктимс, а точнее они навязывают все-таки свое видение игры, но подобранные девайсы с игроков атаки все-таки вносят свою лепту, и Эмрис, тот самый Эмрис, буквально несколько раундов назад, потупливающий. Сейчас в игру включился на все 100% и последние два минуса именно за его авторством, ну, поэтому, в общем-то, Хоп Хэй забрали экономический, дамы и господа. Вот, чтобы вы понимали, девайсные раунды, ребят, не забирают, но при этом забирают э, экономические с пистиками всего-то навсего. Ну, молодцы, приятно, приятно, что есть Counter-Strike, который мы не ожидаем, и в общем-то это дает надежду на то, что все может быть будет не так, как я сказал да, И во второй половине вообще черт его ногу сломит, что там будет происходить Ну, куча гранат из ямы, тем не менее ответные гранаты взорвали гейм-овера Да, так тоже иногда случается а Шара с хэдшотом убивает Холу, Ну а Эмрис вновь разменивает, кстати говоря, тоже хэдшотиком Ева уже на перетяжке к своим товарищам по команде Фурия вновь, но нет, но нет Натиска не хватило, хотя скидка, кстати, справедливость ради у команды Aggressive Victims, была достаточно зверская, но зверская она была скорее по э, флешечкам, по хаешечкам, да, вот такое, то есть не было дымов. Под которой можно было бы, в общем, смело Пытаться занимать какие-то боевые позиции И уже пытаться удерживаться Ну, в общем, тут дело такое, конечно, стратегия Стратегия в любом шутане В любой, опять-таки, РТС Очень важна И ее нужно всегда придерживаться Ее нужно разрабатывать Не зря все-таки существуют раскидки в игре Ева Накаляет чокнутого бродягу. Ну а шоколадники, естественно, добивает. Здесь Форсбайк, кстати, имеет место быть у команды Aggressive Victims. Эйфория вместе с 1337 забирают в окнах Эмриса. Ну, теперь попытка открыться на Хелпу Профетик. Жирная точка с дигла. Но жирная запятая, по всей видимости, да, потому что 1337 Профетика все-таки не отпускает. Численный перевес за командой Хоп Хэй. Хотя, вот я считаю, наверное, позиционный перевес. Ну, теперь уже, да. Теперь определенно позиционный перевес за игроками обороны. До этого еще можно было, кстати, порассуждать о чем-то ином гейм-овер. Over... Жирнейшая, жирнющая. Просто вообще никуда. Ни в какие ворота, не пролезающая ошибка. Не сумел расстрелять в спину холлу. Ну, и теперь уже за 30 секунд до конца раунда, без девайса, конечно, будет. Ну, скорее всего, невозможно ничего выиграть. Хотя. Если вот человек в кухне, который топает, ошибется, это Ева. да, тогда, в общем-то, все может быть. Евочка, тем более, кстати, открывается, опять-таки, достаточно широко. Попадает в нее гейм-овер. Но 41 хп по-прежнему и 14 секунд до конца раунда. Здесь нужно идти и пушить. И правильно делал гейм-овер. На самом деле, как бы забавно и стрёмно, может быть, этот мув не выглядел. Но, справедливости ради, это было единственное правильное решение. А что, сейвить Дигл? Ну, я думаю, это тоже как бы зачем. Зачем его сейвить? Пусть себе пропадает. Но так была бы надежда хотя бы на что-то, да. То есть, если был бы минус по Еве, можно было бы подобрать бомбу, поставить ее, И всё было бы красиво. 7-2, дорогие мои друзья. Хоп-хей. Уверенное количество раундов набирают. Акмал, приветики, приветики, пистолетики. Акмал. Приятного вам просмотра. ха хорошие полетели. Шара 35 хп. Вот так вот у нас сейчас закидывают игроки обороны. Выход под точку Б. Профетик сбривает эйфорию. Ну и где же выход долгожданный на точку Б? Кстати, хаешка, и все-таки минус удается сделать. Правда, не по шаре, а по гейм ну и вот он, проход на Б. Долгожданный, ожидаемый мной проход на Б. И шоколадненький уже убежал. В результате из-за этого погиб. Вот так вот. Вот так вот. Не тайминговые действия. Ева успевает забрать двух оппонентов, прежде чем погибает. Но 1-3-3-7 успевает проникнуть в сайт. Правда, без бомбы. Но за бомбой придется сходить. Это трата времени, конечно, неприятная трата времени. Но с другой стороны, его позиция теперь может быть совсем не очевидной для команды Хопхэй. Чуть больше половины лайфбара в теории достаточно для того, чтобы победить. Хотя на самом деле, для того, чтобы победить, достаточно даже одного. Процента здоровья. И, возможно, 1337 воспользуется этим. Статистика, к слову, на ваших экранах. Это фрак лидер э, команды агрессив Victims. Хотя имеет статистику одинаковую вместе с эйфорией. Но. Ну, были, согласитесь, были шансы. Да, реализовать их не получилось, но они определенно были. Победа досрочно достается команде Хопхэй. Разумеется, победа в первой половине. Я категорически не говорю о том, что победа будет в матче. Но факт. Есть факт, против него не попрешь. В общем-то, агрессив Виктим смогут рассчитывать теперь только на 7 раундов, взятых в атаке. Но и эти 7 нужно еще взять, согласитесь. Все-таки оставшиеся 5 раундов можно добегать так, что счет будет вообще 13-2. И эти 13-2 уж явно не помогут побеждать. Профетик открывается в окно. Забирает гейм-овера в наглую просто. Ловит хаешку, переживает ее и открывается на мидл для следующей перестрелки. Но вот уже следующую проигрывает. Мне кажется, как раз не стоило бы эту перестрелку и затевать. Я имею в виду перестрелку номер два. Холом на точке А по сути является сейчас опорником, так как выход идет именно на эту точку. Спривает все-таки шоколадненький 1-3-3-7, а Холо по результату не успевает сделать ровным счетом ничего. Шоколадненький отправляется на куда непонятно, на точку Б. Оба бегут. Это что сейф или? Что это будет? А вот что это будет? Шара. На... Ой, на корточках. 5 хп остается, не успевает убежать и теряет бомбу, дорогие мои друзья. Полностью инициатива переходит на сторону команды Хоп-Хей. А ну а пока есть время немножечко отдышаться, Сомчик. Большое вам спасибо за три евречка. Обнял вас вновь, уже третий раз за сегодня. Мы с вами обнимаемся сегодня больше, чем я сегодня обнимал свою жену. Вот, ну, в общем, спасибо вам еще раз большое. Всех, всех, всех благ вам земных и неземных, если удастся их достичь в нашем мире. Тоже, естественно, вам пожелаю. Кстати, хорошая хаешка минус Ева. Нет! Ева пережила. 5 хп потеряла Ева с этой гранаты, но, кстати говоря, заканчивается время. И это 9-2. Эйфория сейвит автомат Калашникова, игроки обороны сейвят свои девайсы. И агрессив виктимс перестают э -э -э надеяться уже на 7 раундов, взятых в первой половине. А на, ха, есть возможность надеяться только на 6. А, но ну, в принципе, луз минимум для атаки Это тоже хорошо, но тут, конечно, нужно Четко отдавать отчет э, Своей экономике э, Да <laughs> Своей экономике Эмрис Закрывает чокнутого бродягу Бродяжка немножко чокнулся И что-то загулял в яме, слишком агрессивно Загулял, без прикрытия товарищей По команде, решил просто открыться И его очень быстро закрыли Профетик минус шара, попытка от 1-3-3-7 разменяться, но пули летят куда-то не туда. Дабл от и эйфория. Позиция в яме. Вполне себе, знаете ли. Рабочая, если бы не пять соперников. Но, елки-палки, ну, пятерых уж, конечно, я не поверю то, что эйфория заберет. Да, я поверил бы, что он мог застрелить, ну там, двоих-троих, но вот на пятерочку прям. Учитывая, что он полностью без позиции Да, с девайсом, но полностью без позиции Конечно, такое даже с огромным запасом гранат будет очень тяжело э, взять. Пиу-пиу, приветствую вас. Э, приятного вам просмотра. И благодарю от лица всех команд за то, что вы пожелали им удачи. Забавный раунд после смерти Холла. Думал, раунд заберут уже Тера. Я тоже, кстати говоря, так думал. Но действительно, раунд закончился сверхнепредсказуемо. А тем временем Хопхэй лишают агрессив виктимс надежды уже и на 6 раундов. То есть теперь доступный счет это 10-5. И это самый идеальный счет, который может быть доступен. Профетик на меду забирает 1-3-3-7. И чокнутый, как вы понимаете, уже тоже приставился, собственно говоря, куда-то в мир иной. 5-7. 3, без каких-либо намеков на выход от команды Агрессив Victims Есть очень неплохие предпосылки на старте раунда Ну, в общем-то, вот сейчас с минусом по профетику Но нужно брать и захватывать точку Б Не нужно даже, как говорится, здесь о чем-то раздумывать Холла с гранатой просто гуляет по точке Б Как вообще такое допустили? Эмрис минус гейм овер Ну, пошаришь, была информация, что бомба-то под точкой Б Где же вся хылпа? Для Евы. Ева, кстати. Ева, видите, девушка очень серьезная и сильная. Ей хелпа вообще нафиг не нужна. Она и тут... Ой, вот это да! Вот эта девочка справляется абсолютно без своих тиммейтов. Хотя, кстати, справедливости ради тиммейты действительно пришли помогать. Все стянулись. Все, кто только мог. И Эмриса Шоколадненький. Но Ева показала... Кто на точке Б хозяйка? 11-2, дорогие друзья. Шансы на победу у команды Aggressive Victims тают. Тают, тают просто на глазах. Черт возьми, это действительно заставляет меня уже начинать переживать за команду Aggressive Victims. Есть сложности, с которыми как-то надо справляться. Ну, хотя бы надо, я не знаю, но 12-3 хотя бы претендовать. Ну, в идеале на 11:4, 4 но, видимо, с минимальными раски... раскидами, простите, и с минимальными какими-то стратегическими наработками выигрывать раунды у команды Хопхей будет, в принципе, тяжело, потому что, как вы знаете, а может быть не знаете, Хопхэй это вообще такая организация, в которой там больше 70 человек, наверное, находится. Я не знаю, но по, последним, по последней информации точно было больше 70. Сейчас, конечно, может, что-то уже и изменилось. Но вы смотрите, что Профетик лупит, а. Ну, я, наверное, в лучшие годы своей игры Counter-Strike Такие хедшоты никогда бы не поставил Да, я, конечно, понимаю, что это может быть случайная пулька Но, черт возьми, она была очень красивая Шара Забирает уже второго соперника какие-то то и, и... профитик ошибается 9 хп остается у Шары, 100 у Эмриса И позиция у Эмриса, ну, конечно, гораздо лучше И поэтому игрок атаки все-таки погибает Но... Очень и очень хотелось бы сказать выживший, но немножечко не срослось, да. Не получилось затащить сейчас шарь раунд, а он поистине мог его затащить, если бы допускал возможность, что последний соперник также откроется с зигзага. Но вот на 100% был человек уверен, что открываться будут именно с точки кухни. Ну, пытается что-то шара там сделать дигло, но доделался 9 хп осталось. Эйфория из-под дымов открывается видит пролетающего мимо шару, но забирает, таки правда не он, но забирают и Холу и Профетика. И в целом на точке А вроде бы как разворачивается борьба, которая не совсем нужна команде Хопхэй, но, собственно, поэтому и предпринимаются попытки выбивания. чокнутой бродяга уже выбит во вторую половину досрочно, но численный перевес по-прежнему за атакой, как в общем-то и уже теперь явно позиционный перевес имеется. 1-3-3-7, очень хорошая позиция, но только на перспективу, а вот эйфория не успевает выжить. Да, так случилось. Иногда гейм-овер минус Эмрис Шоколадненький И нет И все-таки гейм-овер, и как я говорил Ну, надеяться на 12-3 Команде Aggressive Victims. разумеется, никто не запрещал И в целом Ребятушки сумели Миша, приветствую вас, а, у нас моментально, кстати, начало второй половины, респектую ребятам, вообще самые респектные ребята не берут большие паузы между половинами, я всегда еще на старом фасткапе говорил и не понимал, а для чего, черт возьми, а для чего берутся паузы вот эти, а, знаете, на старом фасткапе бывало и по 5, и по 8, и по 10 минут приходилось ждать начало второй половины. Там просто ребята отыграли 15 раундов, всем надо сразу пойти покурить, э, сходить в туалет, пойти покушать, что-нибудь сделать. Но обязательно это нужно сделать между половинами. Э, ой, какая хаешка прилетела, слушайте! Ну, я уже теперь почти уверен, что пистолетка останется за агрессив виктим. Здесь дело техники, на самом деле, ее выиграть, потому что там живых из команды ХопХей скорее много, конечно, но номинально. Не более того... Хола Один единственный минус. Профетик ну, слишком сильно хотел забрать чокнутого. И вот она, вторая ХАЕшка, которая забирает Холлу. И таким образом 12-4. Ну, пистолетка получилась максимально на самом деле непродуктивной. И, в общем-то, стала она таковой из-за всего-навсего одной ХАЕшки. Эта ХАЕшка развалила троих соперников чуть больше, чем наполовину лайфбара там, ну, почти каждого, да, ну, или около того. А все почему? А потому что зачем сидеть в яме-то? Ну, обычно сидят под ямой, как вот сейчас это делают игроки атаки. Но всему нужно учиться, да, с одной стороны. Ну и правильно, и правильно. Самандар, ну, а почему? Почему бы и не отк... Ой-ой-ой, 1-3-3-7, какую хаешку ты кинул. Ай, третий минус с дигла еще завесил. Ну, Профетик убежал в респаун. Ну, Профетику можно бегать, на самом деле, сколько угодно. А это навряд ли что-то изменит. Я не поверю никогда в то, что он возьмет раунд с... Глоком в руке, но ну, это все-таки Глок, армора, скорее всего, у Профетика нет. поэтому даже ближайшую перестрелку, которую ему придется переживать, он, скорее всего, уже не переживет. Но Агрессив Виктимс теперь в сильной стороне, и камбэк в теории возможен. Ну, вот я как, в общем-то, и говорил, Профетику бегать можно по карте очень долго, но затащить такое, ну это прям на грани фантастики. Ой, это что такое? Это что, почему? Почему он в текстуре? А? У них чокнутый забаговался. Как так? У них просто чел... У них просто чел в текстуре зареспаунился. Вот это да! Господи, боже мой. В КСе был... ты играл в КС 13 лет... А так в КС нахожусь уже, блин, наверное, 20. Но такое впервые вижу, чтобы вот именно на турнирной карте такой баг случился. Ну, ладно, к сожалению, для команды Aggressive Victims этот раунд им придется проводить в меньшинстве, так еще и при том, что уже бомба установлена. Ну все, чокнуто, естественно, сервера ливнул. Беда-беда, печаль, тоска. Это, вот знаете, это дедос. Это был ДДОС. Его специально выпилили, чтобы Агрессив Виктимс проиграл этот раунд. Ну ладно, шутка, на самом деле. Конечно, это все было сделано не специально. Просто, скорее всего, человечек немножко подвис. Ну или сервер сдал, дал какой-то нам сбой. Надеюсь, он успеет сейчас вернуться. И мы будем с вами ожидать его не так уж и долго. Ну, кстати, на раунд он, скорее всего, не попадает на этот. Придется четвером сыграть команде Агрессив Виктимс. А что поделать... Но при этом 13-5 и, к сожалению, у обороны закончилась экономика. Вот тут как бы такой момент очень неприятный. Ева и Эмрис по минусу и выбит один единственный девайс, который был в составе команды Aggressive Victims. Это М, которая была в руках у гейм-овера. Но ну, в теории, конечно, можно попробовать ее забрать, но для этого придется выбить соперника с точки. Константин, приветствую вас, Ну, не знаю насчет камбэка, Ну, рискну предположить, что его здесь... Ну, может быть, будет. Если чокнутый успеет вернуться на сервер, то, может быть, еще будет. в Вчетвером такое откамбэчить будет очень тяжело. Ну, и вот тут я, конечно, больше согласен с самандарм. Я, главное, за красивую игру. А кто победит в этой красивой игре, будет камбэк или не будет, это дело десятое. Минус шара, минус от... Минус два от шоколадненького Он забирает и шару, и эйфорию. И счет становится 14-5. По-прежнему нет пятого игрока у команды Aggressive Victims, это немножко, конечно, наводит на тревожные мыслишечки, ну, тревожные мыслишечки в таком плане, что, как я уже сказал, в четвером, скорее всего, не будет, потому что позиционные игроки атаки могут продавливать любую точку в пятером и практически вообще не запариваться, потому что они будут так или иначе, ну, два игрока будут держать «Б», два игрока будут держать «А». Мы в пятером спокойно берем и выходим на точку, на любую, и там мы играем 5 в 2 Пока игроки обороны оттянутся на позиции, необходимые для того, чтобы помочь своим тиммейтам Раунд на этом уже, можно сказать, закончится Кола забирает шару, делает второй минус по эйфории Ну и Профетик тут <laughs> профетик непонятно куда стрелял, но убить не сумел Минус от гейм-овера и 1337 337 Холла, хедшотик и 1337 против двоих. Ну, позиция в целом предсказуемая, учитывая, что сделал он минус с пропетой, И уже понятно, что это как бы либо коннектор, либо хелпа. Ну, а Эмрис не видит долго своего соперника в КТ-респауне. И понятно, да, куда он теперь двинется, что это будет точка. И точка это будет напрямую. Ну, как-то, не знаю, не очень верится, честно сказать. Дефьюз китов-то нет. И поэтому уже не хватает времени на defuse, сколько бы не пытался упираться 1-3-3-7, но шоколадненький в целом, в принципе, забирает соперника хедшотом, поэтому тут даже как бы разговора не идет о том, что и как может здесь происходить дальше. Знаете, как в старой пословице, да, если бы у бабушки кое-чего было, то она была бы дедушкой неожиданно, вот, поэтому... Что есть, то есть Неважно, что было бы, если бы и так далее Еба. Энтри по эйфории, 1337 разменивается Шоколадненький, открылся такой Кого мне можно убить, скажите, пожалуйста Не вижу никого, всех уже поубивали Два игрока обороны остается, это гейм-овер и шара Шара забирает Эмриса Но есть четкая информация по коннектору Туда уже летит ХАЕ И вот она, ха -ха, трехочковая Хаешечка, хаешечка Замечательная, дамы и господа Пришел у нас Блэк, но вопрос Зачем он Пришел, если матч на этом уже Увы и ах, закончился 16-5 итоговый счет Этой встречи, дорогие мои друзья